И снова всем welcome, это снова я, ДНГП. Сегодня у нас замечательная погода Я решил снять видео про мотомагазин Многие просили показать, как там что изменилось Вот из техники, офроуд, тематика И что нового вообще Как бы магазин все так же здесь находится Но здесь небольшой выбор, потому что площадь небольшая Но покажу, что смогу тут в принципе, представлены многие модели известных эм, брендов. Тут же тебе и Beta, как видно, и Suzuki, Honda, Kawasaki. Там есть даже Хускварна. Внутри пом была. Сейчас вот не видно, может быть, увезли на эти треки. Сегодня хорошая погода, и многие катаются по трекам в это время. Ну вот, как мы видим, здесь представлено. Индура Бета 250 двухтактный, двухтактный мотоцикл, ну конечно не новый, но все равно. Вот мой стоит, особо никаких изменений нет пока что. А это вот такой же DRZ только 250, а первый раз вообще вижу такую штуку. Также хускварно вот стоит. Серу, новый. Новый серу. 250. Так, ну а мы продолжаем. Здесь представлены, кстати, интересные модели. Это старенький Honda XR 400 R. Также газ-газ. Двухтакник. 250 кубовый Шерко Шерко Если честно, я такого мотоцикл Вообще не видел до этого это Шерко Эндуро И еще тут Есть некоторые вот 250F Моделька 250F это ну, Для городской езды уже предназначен Тоже это не L, а именно А F модель f тоже нормальная. Ну и также здесь вот VR 250 Вот такие, кстати, мне поворотники нравятся. Многие устанавливают. Вот этот хвост, этот ямаховский. Маховский, он ä, как бы отдельно продается. То есть тюнингованный. То есть мелкое уже крепление под номер, мелкие задние фонары, мелкие поворотники. То есть уже не выпирает, как вот спереди. Изначально тут были как бы длинные Удобно сделали. Ну и, конечно же, известный Honda 650R. Это мощь вообще. Вот это, конечно, да. Бета двухтактник с реклюзом стоит. Вот, кстати, интересная вариация для тех, кто любит по бездорожью кататься на оффроуд. Если не хватает света, можно вот такие поставить. LED против или как дополнительный цвет. Сейчас я вам покажу один тут мотоцикл, мне понравился. Ну вот Хоскварна, кстати, еще одна. Это уже новая модель. Да, новая модель здесь. Даже, по-моему, еще на ней никто не ездил. Вот, смотрите. значит, Suzuki DR-250S Dual Sport. Моделька старая. Ну, то есть... Это из старых еще моделей, то есть это японская, как видно, круглые поворотники. Обычно в Японии только делают круглые поворотники, а американские версии с квадратными идут. И, значит, мы видим здесь, что она бушная, бушная то есть, но пробег 0 километров, то есть ну, там около тысячи сказали. То есть практически новый мотоцикл, новый мотоцикл. 250-ка, пожалуйста, Он краска еще вся родная, все, все здесь родное, то есть ничего не мененное, подножки родные тоже, видно, что кожа еще в отличном состоянии, то есть где-то его в гараже хранили, где-то под навесом, чтобы он не выгорал, то есть Выглядит прям на отлично, то есть, ну да, понятно, что он старенький, вот 1000 пробег у него, все, 1020 километров, но выглядит как новый, реально. Ну, но продают, просто, правда, тоже по цене как за новый, то есть это 707 тысяч йен на рубли, где рублей, где-то 500 тысяч рублей, 250-ка, вот. Ну, плюс доставка там, растаможка, это все, конечно, понятно. Вот еще Honda стоит здесь. Вот другие модели, конечно, Honda XR 250R, и Honda 600R, но они выглядят уже постарее. Там пробег на вот этой Хонде 25 тысяч километров, а вот на этой, кстати, Хонде еще пробег тоже небольшой. Тут написано, что 0, но по факту там есть он, но небольшой. Тоже выглядит как новая практически. Ну с этой стороны стоит Enduro версия Husqvarna, кстати, это новый. Да, новая модель, именно ралли, версия. Я таких не встречал, на самом деле очень редкая. Миллион 457 тысяч стоит 2018 года. Написано, что использована, то есть юза, да, но ну, мы отсюда не видим, как бы ну по ней видно, что на ней практически никто не ездил, то есть внутри все чисто, никаких этих потертостей там нету, что еще здесь есть эндура 690 КТМ. Да вот, кстати, 2019 года. Он практически новый. Вот этот КТМ. Ладно, пойдем внутрь зайдем. Тут вот легендарный Мотогузи. Кстати, тоже редкая модель. На самом деле в Японии их очень редко встречаешь. Непопулярная, но в свою очередь, ну, красиво выглядят такие мощные движки, V-образный, V-образный, только он расположен не не вдоль мотоцикла, а поперек. Такая вот модель тоже новый. Модель называется V9 Ромер Мотогузи. Тут стоит еще один мотогузи. Это модель V85 TT 2021 года. Это уже больше такой похож на круизер уже. Здоровый рама, здоровые защита для рук стоит уже ветровик. Такой вот мотоцикл здоровый Я не знаю, сколько кубов в нем Глянем Не, ну не пишут здесь 15 километров всего пробег Написано Миллион шестьдесят семь Это на наши деньги Где-то семьсот тысяч рублей Где-то так стоит Вот этот мотоцикл Апрелия Но ну, это тоже новая почти практически Полтора миллиона рублей Рейсинг Рейсинг модель RS660. Да. Еще одна апреля Это что это? Тюнинг. Что-то непонятно, что написано. Тону, тону. А да, вот, тону в 406 Factory. Миллион семьсот пятьдесят одна тысяча. В целом нормальная цена за апрелью 2018 года. Она практически как новая. Вот апреля Туно 660. Миллион четыреста шестьдесят. Новая. То есть это... То есть тут даже год не написан, но это текущий год, скорее всего, 2021. Модель классная, конечно, но... Брембо все дела, тут, ну, она на стиле, конечно, такая. апрелья модель прям выглядит хорошо. Хонда, кстати, тюнингована немного. Этот модель 250, даже нет, 450 L, а выглядит, кстати, как 250. Ну, серьезно, вообще по ней не скажешь, такая тонкая вообще. Первый раз вижу, чтобы такие вот типы кроссового версии мотоцикла были для города сделаны. Вот, Honda SR500R. Использована. Ну, тоже 1 миллион 780 тысяч. Ну, конечно, 500-кубовая Honda двухтактная, это вообще мощь она только для оффрода здесь нету на ней никаких поворотников под номер тоже плашки нету как видно отсутствует поэтому только для офрода. и конечно оффрод 500 кубовый стоит дорого, это я согласен здесь есть еще Honda SR250R тоже интересная моделька Год неизвестен. Тоже бэушная. 792 тысячи. Ну, на наши деньги где-то 550 тысяч рублей. В целом нормально. Что за 250-ку Хонду. Сейчас в целом такие же цены, только состояние надо смотреть. Здесь я уверен, что состояние будет отлично. Здесь никаких проблем нету в, в, в мотоциклах. То есть у них вот своя мастерская там идет, они все полностью делают, настраивают, проверяют, перед покупкой все да, И плюс еще обслуживание потом идет, после покупки. А вот если срок покупать, тут, конечно, да. Ну, кстати, ретро такие велосипеды стоят. Мопед стоит. По-моему, там, я не знаю сколько, 25, что ли, кубов, может того меньше. Такие классные. И у них вот по они торгуют кстати много очень весп разных моделей есть вот значит самая популярная это супер s с 300 вот она стоит 300 кубовый потом вот 125 ка Primavera и там еще сэй джиорни сэй джиорни вот кстати очень классная версия этого новая появилась суперкап honda 125 к он значит выглядит такой уже стильно если посмотреть уже диски на него сделали литые то есть это не китай это именно вот японская версия то есть хороший металл здесь значит у него синим таким пластиком отделана передняя часть Значок SuperCup. Движок такой же, там 125 по-моему, да, идет стандартно. И сзади под, ба под багажник у него сделан этот, ну, типа такой металлическая платформа. Сзади фара тоже LED. Спереди LED-шный свет, сзади LED-шный свет. И вот такой вот он хромированный. Амортизаторы закрыты, чтобы не пылились. Большая лапка переключения передач. Видно прям массивная. Такая же массивная подножка. Спереди здесь бардачок небольшой такой. И спидометр вот так выглядит. Под райт разделано. Но в целом выглядит по-современному. Мопед классный. Вот из 125, так вот он, он выглядит, конечно, прям хорошо. С таких вот, кто, кому нравятся колесные, имеется в виду такие 17-дюймовые <клес> колеса. Это вот прям хороший вариант. Ну, сзади под номер там под с подсветкой идет. А вот тут мо мотоцикл, да. Двигатель стоит, судя по всему, от бензопилы <laughs> или что-нибудь такое-то, я не знаю, что-то мелкое вообще. Вот. Совсем там кубатура мелочь. А вот стоит, кстати, для примера это колесо от TGR Racing Wheel. Это ступица, значит, там она анодированный алюминий, и идут эти, как его называется, крепления для спиц, да, тоже анодированный алюминий, вот они по... и сам диск черным покрашен. Вот такой комплект, два колеса, стоит примерно 100 тысяч йен, это 70 тысяч рублей. Но в зависимости от модели, конечно, мотоцикла. Вот цена за суперкап 439, это в магазине вместе с налогами, вот здесь именно они продают за 407 с налогом уже что в, что в целом нормальная цена за 125 ку обычно цена 125 ки в Японии где-то от от 250 до 450 за новую версию, соответственно тут в зависимости от того, какая модель, какая версия, ну вот этот просто суперкап он выглядит, конечно, хорошо прям да, поворотники тоже, LED стоят. Все. Вот вес, кстати, современной панели. Вот так выглядят уже по современному скутеры. Вроде снизу под реттер все еще сделано, а сверху уже по современному. Ну, вот велюровое, что ли, да? Велюровое сиденье, но ну, велосипеды, типа, или это электробайки. И вот еще одна апреле. Мотогузи. Матагузи. Тоже новый Матагузи стоит. Черный. Такая панель. Здесь у них бардачок с такой оригинальной сделанной на баке. Чтобы документы положить или еще что-то такое по мелочи. Может быть перчатки за... зафиксировать, чтобы ничего не, не улетело, там, когда куда-нибудь идешь в магазин. Уж тоже удобно. Ну, вот этот, конечно, приле. Прикольно, но прикол в том, что у нее стоит номер от 50-кубового скутера. То бишь, получается, что данный мопед, да, мопед считается, да, 50-кубовый. То есть движок. Но здесь не написано, сколько кубов. Но, судя по выхлопной трубе, ну да, маленький движок стоит вот номера белые номера белые только на 50 кубовых идут маленькие такие Сейчас покажу вот короче магазин в общем вот здесь магазин такой называется rock'n'road это известный японский магазин по продаже запчастей для мотоциклов и экипировки я о нем уже снимал видео вот ссылочка будет в описании и тут можно, да, посмотреть какие-то вещи себе там на мотоцикл, тюгингованные, всякие вот дополнительные кофры или же стекло ветровик взять, или же вот защиту. Очень удобно то, что можно прийти и в магазине всегда есть в наличии много вещей, посмотреть, как они вообще выглядят. Возможно, сразу приобрести, даже скиду она есть. Вот, если честно, я там сам покупаю, ну и доволен. Качество хорошее. Плюс у них есть свои бренды, ну то есть имеется в виду товары именно для этого магазина, которые сделаны. И они уже идут вот как бы под, под их брендом. Там, например, одежда еще что-то. Также вот здесь есть интересные журнальчики go right, off road machine это ведь японский журнал они все открываются слева направо, то есть не как обычно у нас, справа налево то есть а слева направо, то есть вот это начало а вот это уже конец соответственно вот открываешь вот первую страницу, вот пожалуйста тут off разные упражнения вот даже показано как, как сделать вот, вилли небольшое то есть полное описание прям, где, на каком этапе газ нажать, сколько там, куда равновесие, пере, ну, вес перенести и все остальное здесь указано. Очень классно сделано вообще. На самом деле, вот таких журнальчиков бы побольше надо на русском языке желательно. Также у них вот есть спринтеры. Это типа микроавтобуса для перевозки техники на трек. Уже внутри оборудованные под Мастерскую. Есть разные версии, вот со спальником, есть для перевозки, с кухней и так далее. И цены вот, следовательно, здесь написаны 7 миллионов, 7 миллионов, 7 миллионов, 8 миллионов, 800 Ну, это вот они написаны, что бэушные, то есть вот, 57 тысяч километров побег, 6, 6, 6, 6. Вот такие вот. Тут у них японские разные. но ну, тоже Honda, ты известная которая. Ралли-версия. И вот еще новая вышла. CRF 1100L. Ну, это, конечно, да, Africa Twin. Тема. Новая модель. Adventure Sport называется. Серия. Ну, и вот чувак тут рассекает по горам тоже вот классические типа Боббера разные вот КТМ вот КТМ тоже здесь цены написаны это в МАН ЙЕН то есть 100, 125 МАНов это значит миллион 250 тысяч это миллион 450 тысяч 250 с XDS и миллион 500 тысяч это эрсберг rodeo 300 xc tpi модель white power тут. ну в общем да классные журнальчики вот можно почитать А вот кстати я такой модели не знаю если честно beverly's s кто знает, напишите в комментах, что за модель скутера и откуда он вообще. Беверли 5 или Беверли S. Но выглядит прикольно. Пиагио. Пиагио. Наверное, что-то итальянское. 400 Power, Нифига себе, блин. Если честно, 400 хп, в него что-то с трудом, мне кажется, можно запихнуть, по размеру он явно не подойдет. Ну ладно, вот такой вот был небольшой обзор вот магазинчика, который продает оффроуд технику, ну и в то же время итальянские некоторые байки, типа Априлия, типа Веспы, ну и так далее. Я думаю, вам понравилось, если понравилось, не забывайте подписываться, ставьте лайки,